здравствуйте хотел бы оставить отзыв по курсе Дарья Герлейн и Антона Дробота на самом деле курс интересный и тут много информации несмотря на то что я сейчас в данный момент еще не запустил сайт я к этому готовлюсь но даже используя те материалы изучая которые даны в текстовом виде, то есть в виде скриптов работы, что нужно говорить людям, как нужно побороть их возражения, преодолевать. Это уже достаточно серьезное такое подспорье, и у них это сделано на основе многолетнего опыта общения, а не просто взято из какой-то теории, как многие учат это достаточно интересно мне это было изучать и я для себя конечно почерпнул там много интересной информации которую использую в принципе и уже ощутил результаты вот рекомендую курс тем кто хочет прокачаться в этой сфере и реализовать себя возможно в качестве риэлтора потому что сейчас и так непростое время вот, а риэлтор, сфера, где можно заработать, в принципе, если даже ты новичок, быстро можно заработать. Ну и там у них есть материалы для увеличения, масштабирования результатов и увеличения. Надеюсь, это мне поможет, так же, как и другим. Спасибо.